ВНИМАНИЕ! СПОЙЛЕРЫ Всем привет! В этом видео расскажу про персонажа, считающимся одним из сильнейших в Мстителях. Тот, кто в сухую победил Кокучи, несравнимый Саус Терана. Саус Терана вырос в трущобах Бразилии со своей прикованной к постели матерью. Его единственной детской игрушкой была старая пианино. Главарь банды по имени Дино был, так скажем, опекуном. Он познакомил Тарана с бразильской бандитской жизнью в возрасте 5 лет. Дино подтолкнул Тарана к насилию, приказав ему стрелять людей, которых он считал своими врагами. За это убийство Тарана получил деньги и купил новую обувь, тем самым познав преимущество насилия. После успеха Тарана, Дино дает ему прозвище «Саус». В 12 лет он убивает Дина, забив его до смерти, и наследует банду Дина. Два года спустя налет конкурирующей банды убивает мать Сауса. После смерти родителей Саус возвращается в Японию, чтобы жить со своими бабушкой и дедушкой. Он продолжает там свою бандитскую деятельность и в конце концов попадает в тюрьму для несовершеннолетних. В заключение он сталкивается с недавно заключенными членами поколения Си-62 и слышит об их участии в сражении в Канте. из этого Саус делает вывод, что если он победит их, то сможет быть главным в Канте. Стремясь построить свою собственную эпоху, Террана легко побеждает Рана, Риндо, Шиона, Мучо и Мочи. Примерно через год, в 2017 году, Саус освобожден из-под стражи, в том же году вместе с братьями Хайтани, Мочи и Шоном создали банду Рокухару Тандай. Тарана захотел завербовать в врагу Харатандай. Аринда отвечает, что Кокуча не будет его слушать, поскольку он был верен только Изане. Смеясь в ответ, Саус уверяет рано в том, что он хорошо умеет вести переговоры. Переговоры Тарана проявляются в виде жестокого избиения Кокуча в переулке. Лежа на земле, избитый в синяках, Кокуча признает свое поражение перед ухмыляющимся Саусом. Впоследствии он присоединяется к Рокухаре Тандаю. После этого банда Рокухара Тандай правила одной третью в Канта. Когда Такимичи вернулся в прошлое, на него и на Дракина напали Ракухара Тандай. Саус хотел завербовать к себе Дракина и Такимичи, собрать сильнейших и уничтожить сосунов Канта. Спустя какое-то время, люди тарана застреливают Ракена, что приводит к смерти Кенчика. Он в ярости их избивает. В одно время все три небожители собираются в одном месте и начинают войну. Терана, Сэнджу и Майки вступают в бой. Терана очень жестокий человек и предпочитает решать все с помощью грубой силы, как и Тайчу. Когда Дракен отказался присоединиться к Рокухару Тандай, Сао составил заткнуться серией ударов. Даже когда он впервые появился, он бросил иную в сторону Токимичи и Дракена. Он верит в принцип, согласно которому сильные должны оставаться наверху и пожирать тех, кто слабее их. Похоже, ему нравится музыка, а именно классическая, так как он неоднократно ссылался на музыку и выкрикивал музыкальные термины во время драки. Также забыл отметить, что он психически неуравновешен, получает удовольствие от насилия и жестоких драк. Соус носит стандартную форму Рокухара Тандай, которая имеет сходство с одеждой Тосвы, но другого цвета. Униформа состояла из куртки с воротником на пуговицах, брюк, белого пояса и белых ботинок. На карманах и рукавах выгравировано несколько иероглифов Канзи. Логотип Рокухара Тандая также можно найти на задней стороне куртки. Терена укладывает волосы так же, как и Дракен, где бока выбриты, а верхняя часть завязана в небольшой пучок. У него также есть татуировка, которая тянется от правой стороны виска до спины и правого плеча. На левой стороне груди у него шрам от выстрела из пистолета. И конечно, его сильно выделял его рост. Он считается самым высоким персонажем на данный момент в Токийских Мстителях. Саус – один из трех небожителей в Канта. Нет сомнения в том, что его влияние соперничает с влиянием Майки и Сэншу где он также сделал под контроль одну треть Токио. Благодаря своей репутации, он имел возможность вербовать самых сильных членов из Поднебесия. В его банде стоят бывшие руководители и небесные короли Поднебесия. Он обладает огромной физической силой и точностью, будучи в состоянии удерживать и бросать иную в одной рукой, а другой управлять своим мотоциклом. Его удары обладают достаточной силой, чтобы сбить с ног Дракена, от 12 лет у него уже хватило сил убить взрослого, мускулистого мужчину. Боевые навыки. Его стиль очень черствый. Широкие, грубые, но в то же время геркулесовые удары и хуки. Ему не хватает техники, но он это компенсирует чистой грубой силой. Перейдем к его дракам. Он победил Кокуча, а Кокуча очень сильный, самый сильный в поднебесии после Изаны. О нем есть видео, можете глянуть по подсказке сверху. Терана начал проигрывать Вакаси и Бинкею, но в один миг он их уложил за мгновение. А Вакаса и Бинкей – живые легенды, одни из основателей первого поколения черных драконов, которые правили над всей Токио. После того, как Вака и Бинкеи проиграли, в бой вступила Сэнджу и нанесла немало урона Терана, но все равно этого было недостаточно, чтобы победить Сауса. Сэнджу начала проигрывать, только вот их бой прерывает Майки. Майки и Саус начинают траку. Тайран тот, кто нанес большой урон, чем другие противники Майки под черным импульсом. У Сауса, так же, как и у Майки, есть так называемый черный импульс, при котором человек выключает все свои эмоции и дерется до конца, используя весь свой потенциал. Из-за этого Тирана мог стоять на двух ногах с полностью окровавленным лицом, игнорируя боль. Он был готов драться до конца с майки и быть даже убитым. Ну, на этом все. Я лично считаю его вторым по силе в таких ских мстителях. Может быть некоторые поспорят, мол что Изана сильнее. Так вот, Майки дрался с Изаной не в состоянии черного импульса. Его цель была спасти Изану. А интересных фактов от Ирана не будет. Всем пока.